Всем привет! На связи Международная Ассоциация Независимых Инвесторов и вновь электромобили. Об этом уже был записан ролик, но все-таки давайте продолжим. Тесла давно доминирует на рынке электромобилей, но уже в следующем году свою силу по объемам продаж покажет Volkswagen. Многие аналитики в этом мнении схожи и по прогнозу. Volkswagen будет реализовывать на 300 тысяч электромобилей больше, чем Tesla уже в 2025 году. То есть осталось совсем немного времени. Ну и почему же все-таки Volkswagen? Напомню, что в предыдущих обзорах уже говорил о дальности поездки Volkswagen. Это порядка 530 километров. И на этот прорыв Volkswagen до уровня Tesla понадобилось ну, чуть больше года, наверное. Так вот. Компания Volkswagen заявила, что откроет сеть заводов в Европе по производству аккумуляторов. И за счет внедрения твердотельных аккумуляторов сокращает, и сокращает затраты э, на эти элементы практически 50% плюс. Далее продажи э, электромобилей по прогнозам 2 миллиона электромобилей к 2025 году. Плюс глобальная сеть заводов по производству аккумуляторов. То есть не просто какие-то несколько заводов, а это целая сеть, которая будет взаимодействовать между собой. Также Volkswagen наймет 6500 IT-специалистов в течение следующих 5 лет. А также создаст операционную систему. Все это не плюс или, конечно. так. Уже к 2020 году, то есть год, который закончен полностью, можно подводить итоги. Volkswagen, которому принадлежит также Porsche, Audi, Шкода, Seat, продал ä, порядка 230 тысяч электромобилей. Ну это, конечно, меньше половины объема продаж Tesla, но интересно то, что в 2020 году Volkswagen получил плюс 214% напомню, в 2020 году произвела 500 тысяч автомобилей, а в 2019 году 367 тысяч. И плюс здесь 136%. процентов. Разница огромная. Еще огромный плюс у Volkswagen и еще и в модульной производственной платформе, которая называется МЕБ или, ну, я учил немецкий язык, которая позволит быстро собирать огромное количество автомобилей, опять же сокращая при этом затраты. И вот на этих постулатах, на этих плюсах, Volkswagen, естественно, имеет огромнейшие перспективы и возможности обогнать Tesla, потому как мы видим, что Tesla э, худо-бедно развивалась, ну сколько там уже 9 лет, наверное, и все это при условии, что нет прибыли. И сюда же необходимо добавить, что э, было очень много поддержки от государства Tesla и э, поддержку... Ну, это, наверное, мое личное мнение оказывало государство в том, что во время вот этого кризисного года борьбы с санкций э, подавления Китая, ну то есть товарооборот, везде замедлился. И в этот момент Tesla строила заводы и в Китае, и в Европе, и которые сейчас уже, в то время как все спасались, э, э, быть бы живу, как говорится. А Tesla в, этом, в этот момент расширяла свои производственные возможности. Ну, посмотрим, как это скажется в дальнейшем. Ну вот, Осознавая все эти факторы, в следующем году Volkswagen уже разделит первую позицию по продаже электрокаров. Ну а к 2005 году, и в этом опять же аналитики сходятся, займет лидирующие позиции, произведя порядка 2,5 миллионов автомобилей. Второе место отдает аналитики Toyota 1,5 миллиона авто. Дальше Hyundai, Nissan и э, замыкают пятерку General Motors. Порядка 800 тысяч автомобилей к 2025 году. Вот такая ситуация, вот такие перспективы. И, конечно же, прорывом выглядит Volkswagen. Согласитесь, это может стать интересной инвестицией. Ну, я имею, естественно, Volkswagen. Больше интересного на нашем канале. Подписывайтесь, ставьте лайк. Увидимся в следующих видео.